Всем привет! Сегодня мы вот в таком странненьком месте, еще вы не знаете, кто у нас за гость. Скажу так, это человек, который поменял индустрию натяжных потолков. Дальше все уже все поняли. У нас сегодня Ваня, Shadow Дизайн. пойдемте посмотрим его логово. Оно нифига не готова. мы там уже, естественно, были, но мы специально с Ваней вообще не разговаривали, чтобы чтобы все видели вы, пойдете. Знакомьтесь, Иван Журавлев, шаду-дизайн. Мастер, ремесленник местных потолкам. Идейный вдохновитель и мотиватор. Личным примером разжигает в людях страсть к своей работе. Творческий человек, разработчик профильных систем. Отец троих детей, создал тренд открытости в работе. Не стесняется показывать все так, как оно и есть на самом деле. Провел более 50 мастер-классов по России и ближнему зарубежью. Любит рок, мотокросс, горы и путешествия. Кредо по жизни, мысли творческие мы снимаем один день с мастером. Какая самая большая боль в индустрии натяжных потолков? Еще раз бы отслужил. Тема простая. Если бы не натяжные потолки, чем бы занимался? Натянем там все дела. ну штраф мне на бочинских тогда. А че купил это? понтуешься? Взорвет пуканы всех людей, которые придут на форум. Пять лет назад скажи это какому-нибудь потолочнику. Куда или земской? Он скажет, что дебился Поджог устроить и продать землю, все. Три дня меня вообще не трогайте, я могу и наругать кого-то да слиной во нафиг это москву да привет дядя Вон он сидит ну здорово вот и выпуск у нас С ваньком ну рассказывай во-первых, где мы? В общем, это творческая студия Shadow Design. Мы здесь э, собираемся, у нас здесь мастера э, тренируются, обучаются. У нас здесь менеджер сидит, занимается проектами, расчетом и прочее-прочее. В будущем помещение планируется использовать как первая зона – это офис. То есть небольшой мини-шоу-рум да, с нормальным потолком, с оформленным, чтобы люди смогли видеть вживую, как это все выглядит. И вторая зона, вот где мы сейчас находимся, это наша мастерская, то есть э, творческая студия. Мы здесь будем строить завтра мезоним, пристройку на второй этаж, а под козырьком у нас э, целый плацдарм для тренировок. То есть это место под распил, под сборку конструкции, и под козырьком будет... Э, ну тренироваться, стыки отработать, там понатягивать материалы и прочее. Ну ладно, расскажи, рассказывай, как ты к этому всему пришел. Как вообще, вот откуда у тебя порыв вот этот? Я понимаю, что всем мы из детства. Мне нравилось делать что-то своими руками, какие-то эксперименты делать. То есть, ну, такой пытливый ум. Ну, то есть, это, подожди, потливым какой? В шесть лет или, короче... Там... Не, не в шесть лет. Я вообще работать с руками начал в одиннадцатом году с армии пришел. И первая моя работа была на заводе, я там вулканизатчиком изготавливал такие муфточки для вазовских деталей, короче. То есть у тебя была школа, универ или не было универ? Универ был, да, был училище, а потом а, танцы, брейк, то есть танцевал, там с чуваками тусовались постоянно, там фестивали устраивали, там потом первая такая осознанная зарплата у меня выросла лет... 15, наверное, да, 15, мы эту школу брейкданс открыли у себя в Димитровграде, там, на родине, короче. Видите, не случайно, это все не случайно, это не я диски когда-то продавал с записями компьютерных игр, вот, и собирал там целую кучу людей сзади себя, и по факту сейчас то же самое происходит, то же самое у Ванька. Да, потом, что, попал в Москву, устроился в Димитровград, это Ульяновская область, по Волжии, устроился в Евросеть, Поработал менеджером, научили продавать, то есть общаться. И вот такая какая-то плюс-минус первая такая осознанная профессия у меня была все-таки продажа, наверное. Вот. И после армии я уже, когда вернулся, впервые попробовал поработать с руками. То есть это был электромонтаж, подсобник и альпинизм промышленный. Вот. И что-то как-то понравилось. Вот. И случайно вообще меня в потолке занесло... Соседу помогал там пушку поддержать, когда увидел, охренел, как это все прикольно выглядит. Ну, то есть такая... Э, поспрашивал, как, что, где начать. И как начал? Как первый заказ взял? Я вообще устроился в компанию. То есть, да. устроился в компанию, постажировался у них там месяцок, наверное. Ну, вот. И мне начали давать первые заказы такие, там, там туалеты, ванны, там коридоры, что такое простое, обычное. Вот. И там потихонечку вот, навык отрабатывал, набивал руку. Ну это сто процентов будущий такой шоурум. У людей это свет профессиональный. Супер необычная штука. Что это такое? Короче, это перформанс. Это взорвет пуканы всех людей, которые придут на форум 12-13 марта. Это уже буквально через пару недель произойдет. К сожалению, вы это увидите уже в записи, видимо. Да. Вот, и там выставка достижений потолочной индустрии. И вот мы решили использовать вот такие вот картины, как поставим их на мольберты. Идеология в том, что нужно творить как художник. То есть полотна натяжные, как холсты, да, наши краски – это профильная система. То есть я мимо проходил и видел целую кучу, там будет вот так вот стоять. Да, да. Каскадик. Сколько штук? Ну, 10 штук примерно. 10 штук? Да. <смех> Или 9. <смех> ну, понимаешь, почему? <смех> да. Это символичная штука. Свет у вас, да? То есть снимаете много чего. Вообще у нас свет и планы на это помещение какие? Мы хотим стримить. То есть а -а -а. Э, в режиме онлайн проводить стримы. И чтобы люди, если они готовы поддержать проект, да, чтобы донатили, ну, скажем понял. так, на добровольной основе. Потому что ездить на мастер-классы далеко не всегда получается. И кому-то там, например, с Владивостока приехать и что-то вообще узнать, там, какие-то новинки, это вообще прям тумач. Ну вот. да. Когда ты понял, что вот твоя тема тебе нравится, прям вот, ну, Потолки? прям твоя тема? <смех> да. Не знаю, наверное... Ну, то есть с... это призвание было, то есть ты, когда ты вот знаешь, вот есть у нас там... Вот, нет, нет, это, это выработанный какой-то навык, то есть приобретенный. И у меня не было такого, что я вот проснулся и вижу себя в потолках. Все-таки это больше через упорство. Ну, я... Довольно упорный человек в жизни, да, упоротый, упорный, не знаю. Было когда-нибудь такое, что зафакапил что-то жестко, короче, ну там порвал много, я имею в виду потолков, но вот прям, когда ты понял, что типа, ну вот вообще, что-то я, короче, ну его нахер завязываю с этим. Ну бывали такие, да, моменты перегорания, скажем так, когда постоянно на износе, вот, и объект за объектом, сложности все больше и больше повышается. Да? То есть ты планку все задираешь постоянно. Вот, и в какой-то момент ты можешь надоломиться и обосраться. Вот, такие моменты были. Вот из ярких это были, знаешь, такие большие полотна там по 60 квадратов, много кучи всяких световых линий, решений. И ты на последнем элементе такой хлоп и рвешь. И все, и вся работа на смарк. И все, полностью все переделывать. Такое бывало, да. То есть, ну, вытаскиваешь вот так вот. Ну, это да, самое, да, да, да, да, да, да. И все, и, и, и, и за заново... полотно еще кучу денег стоит. Да. Все это куча денег, времени, нервов по второму кругу все заново делать. Ну, короче, это нормальный, я скажу, что без этого роста не будет. То есть, ну, будет. точка роста она находится именно вот в том моменте, когда ты говоришь, все, я ухожу, или ты, я все меняю. Я выдыхаю, да, я. Я сейчас все это переделаю, нормально все будет. Ну здравствуй, что ли? Живой журнал, или как тебе назвать? Время 10 часов вечера, я на удивление приехал домой, устал. Сейчас буду сидеть, заниматься проектами. Это прислали отсканированные замеры на 3D-сканере. Сейчас буду разбираться. Для меня это первый опыт, работаю с такими чертежами. Сейчас буду вникать, изучать. Отбой у меня, как правило, в 2-3 ночи, потому что с 12 часов плюс-минус дети убаюкиваются, пока всех растолкаешь. Ну, с 10 часов вечера начинаем их укладывать, но дети неспокойные, буйные. И у меня вот, грубо говоря, два часа есть на то, чтобы спокойно посидеть, позаниматься, либо потупить в интернете, там пообщаться с заказчиками, кто тоже не спит, там с потолочниками, с ребятами, да, или вообще с коллегами, с мастерами. Обычно в это время я как-то больше таким вещам уделяю время. Завтра ранний подъем. Завтра у нас очень много дел. Димич, мой партнер, поедет по замерам. Я поеду в офис, у нас очень много там движухи начинается. Подъем обычно у меня начинается в 8 часов, вот где-то так. Вот. И иногда даю слабину, когда поздно приезжаю с работы, когда поздно ложусь, могу встать в 10 и там к 11 уже быть на месте, где мне надо, там, на объекте или на замере, или на закупках, или в офисе, вот. у меня обычно такой плавающий график, я больше сова, чем жаворонок, в принципе все работы, все мастера примерно так же, с 10 часов какая-то жизнь начинается. Если там, например, надо отгрузить ребят там, на объекты с ценными указаниями, то это не раньше 9 точно. Хотя многие компании там с 7 часов начинают отгрузки своих ребят. Чё, вот у меня печаль. Потолок, я сапожник без сапог. У меня вот здесь светильник порвался из-за того, что вот этот светильник сильно перегревает. И кольцо, которое протекторное сдерживало отверстие, чтобы оно не расползалось, оно пересохло и лопнуло. Вот уже полгода не могу залезть и исправить эту, этот косяк. Очень хочу осенью, может быть, летом начать строительство дома. Не знаю, как у меня это будет получаться. Это вообще другая область. Конечно же, я буду нанимать профессионалов в этом деле в том числе есть как бы огромное желание поучаствовать потому что все что делается руками оно мне как-то интересно близко сейчас работа завтра подъемчик и новый день новые ситуации новые проблемы новые удивления новые победы и новые поражения все все как у всех как в жизни у нас происходит все ладно спокойной ночи до новых встреч я вижу тут несколько человек как минимум кто-то там ремонт делает, но это ладно понятно Это, это все наемные. в офисе я понял наемные докторы все может не отрабатывать мы раскусили короче это самое офис все дела это я когда подъехал мы не могли тебе дозвониться мне дозвонился так сказать секретарь наверное, как назвать мы с димычем с моим партнером дима он тоже мастер, очень большой такой специалист в тканевых решениях. вот, Я больше по паухашке двигался. Вот. И мы как-то вместе объединились лет 5 наверное, назад. Вот. И потихонечку, так, шаг за шагом... Ну, у вас не всякая сейчас, да, или как? Сейчас три бригады, да, и мы пока что на этом как бы хотим закрепиться, да, то есть выработать какой-то алгоритм, чтобы... Ну, внутренние какие-то регламенты, да, все регламенты, же это пишут, регламенты и, да. да. Вот. и потом, не знаю, будем шагать дальше или нет, скорее всего, нет, потому что вот, вот в таком режиме нам очень нравится. То есть он реально комфортный, и качество хорошее, ну, в общем, кайф. Вот. Ну, да. И то вот в таком режиме на три бригады довольно тяжело, то есть проект за проектом, согласованием, вот вы приходили, заказчик сидел, да, ну, то да. есть мы какие-то мои моменты обсуждали. Как к этому пришли, то есть, ну, мастера появлялись потихонечку, да, то есть сначала один мастер там ездил с нами, потом мы его открепили от себя, он там... Сам пробовал один там, ну какие-то вещи делать, потом за ним еще один, и как бы вот так вот, тык-тык-тык, шесть -тык -тык, человек. Вообще много людей меняется? Вот три э, вообще... бригады это сколько, 10 человек? Нет, состав бригады, у нас есть мастер-одиночка, то да. есть такой волк-одиночка, который ну сработаться просто ни с кем не может потому что есть свои амбиции какие-то, да, и прочее. Я сам по натуре такой. То есть мне проще самому сделать, чем кому-то леча выписывать и, ну, как-то смотреть. Ну, с собой работать. Да. Вот. Но так состав из двух бригад, это шесть человек, получается. По два человека у вас в бригаде. Да. да. Mm, я понял. Когда надо, объединяемся. То есть получается облог-одиночка и два по два, да? Да. Да. Mm. да, я понял. Плюс сейчас стажируется у нас замерщик-технолог. Вот сегодня у него первый день был, он с утра пришел, такой, какая форма одежды, я говорю, парадная, конечно. Я говорю, ладно, хоть фраг не надел. Okay. Менеджер появился, потому что был очень большой поток заказов, и я вот в этой рутине вообще просто зарылся. Я, представляю. я приходил домой в один с вечера и сидел до трех ночи, сметы, сметы, сметы, проекты, проекты. Вот. Просто когда тупо на личную жизнь времени не осталось, я понял, что нужен человек. дубль все А вы пишем и снимаю О, я понял, вы решили короче не париться с этим самым больная тема инструмент да ты ты у нас любитель мелоки я Или вообще любитель хорошего инструмента mm -hmm. ну, то есть у меня нет прям четкая привязанность к какому-то бренду но просто я глубоко убежден знаешь, в чем что что пока вот это круто я согласен не только в этом с, с точки зрения эргономики работ то есть вот например у нас на бригаду есть пока вот, в ПК аут влазит там определенный набор инструментов. Инструмент бригада сама себе покупает? Частично дать, но, как правило, они... Ну, я принуждаю всех э, использовать свой личный инструмент. Все-таки это свое. Ну, да. Потому что дал торцовку, ушатали сразу же. То есть, ну, как бы, не свое не жалко, типа того. Тут нужно прививать ценности у людей. Вот, поэтому, да, свое, и они потихонечку обновляют. Я их стимулирую к покупкам и направляю, что нужно, чтобы, ну, чувствовать себя увереннее. Вот. А почему один бренд, скажем, монобренд, да? Но, ну это не... Ну да, ну допустим, да. это с точки зрения просто невозможно. хранения и эксплуатации. То есть вот элементарно, и аккумуляторы, тушки, да, это все одно. Чтобы у тебя куча зарядников не было, чтобы у тебя не было там куча всяких разных ненужных вещей. Одна банка, грубо говоря, одна тошка, и ты, ты ты ты меняешь. Ну, вот в этом удобство. Какой самый крутой проект сделал? Ну, самый кайфовое, у нас на Ютубе есть дом на миллион. Есть такой объект. Почему мне нравится? Не с точки зрения сложности, да, а и с точки зрения вот именно эстетики. Я вот там реально кайфанул. Во-первых, это было время самоизоляции, когда все оп, сели без работы. А ну, мы... То есть вот недавно, да, грубо говоря? Да, да. Мы прям два месяца на объекте с пацанами там и жили, короче причем рядом с вами, кстати, Не, от больно. вашего места пребывания сейчас. Вот. Там дом. А что и... вы два месяца делали? Стены тоже, 250 да? 250 квадратов. Нет, потолки. Только потолки суперсложные, да? Ну, они сложненькие, да. И объем, и высотность, и там длинные такие коридоры, переходящие в кухню. Для нас это такие, ну, геморройчики. Итак? Сама вываливаться, сама. Я всё, папа. Я всё, Иди умывай, Серёк. И где мы будем этот фильм смотреть? В интернете. В интернете? Да. Там? А как мы это скинем туда? Ну, вот дядя Рувим сделает фильм и загрузит в интернет. Мы О, с тобой ты. посмотрим. Тряпка ага. молодца! Тряпочка. Уронили Мишку на пол Оторвали Мишке лапу Все равно я его не брошу Потому что он хороший Молодец Так, ну что Допиваем кофе и выдвигаемся на работу Беги Пока, сынок Пока Пока, Маш Дай поцелуй Все, пока-пока Как получилось так, что ты вот поехал, так сказать, рассказывать людям, передавать? Да все просто. Знаешь, когда нужно, чтобы что-то новое пришло в голову, нужно поделиться старым, отдать, да, старым. отдать. Я вот, в это, это верю. Это очень многих, вот у всех, у всех практически абсолютно у всех. Вадим 101, не знаю, там, пускай там Ваня Шадоу Дизайн, пускай там даже тот же самый там, Сергей Кодолов. Очень много, да даже Алексей Земсков, он же отдает. Ну то есть отдавать, это, это, это основополагающее того, чтобы взять что-то новое. Вот кто, короче, этого не понимает, я транслирую это, наверное, со с начала своего канала. Вот. Ну как mm -hmm. бы делитесь, делитесь с другими, и тогда у вас будет место для чего-то нового. Блин, ну это работает, действительно. Я с, каждой, с каждого мастер-класса приезжаю, сначала выдр... Да, это так, я представляю, что смысле. такое, да. Три это... дня меня вообще не трогайте, я могу и наругать кого-то, да? Вот, а потом потихонечку вот такое, начинается, знаешь, такое просветление, что ли, то есть ты чувствуешь, что жизнь снова убьет ключом, что а, вот идеи пошли, вчера сидел там, экспериментировал, стыки делал, то есть желание появляется дальше, то есть вот именно желание, вот, наверное, ради этого. Какая самая большая боль в индустрии натечных потолков? Как ты считаешь? Я думаю, это во, во всей сфере отделки и ремонта э, большая боль это заглядывание в чужой карман. Именно если говорить о культуре. О построении, подожди, это сейчас я говорю о по построении компании. Не вот совсем. я сейчас, сейчас знаешь, что я сделал? Я Последние два месяца я переработал вообще все, вот все, что у меня было до этого, я открыл вообще все. То есть mm -hmm. у меня сейчас все управляющие максимально точно знают, сколько э, платит клиент денег, и они между собой очень грамотно э, делятся, то есть, ну грубо говоря, я э, обычно же как ты работаешь полмиллиона заработал, 250 себе, 257 остальным ну классика no, ну типа ну, да в смысле классика, мне можешь не рассказывать не важно, там на материалах это будет, на работах ну грубо говоря, вот если у тебя вал маржи полляма, 257, 250 себе uh -huh. ну классика, вот сейчас я пошел под, вообще по другому пути то есть вообще по другому пути, то есть вообще по другому я себе оставил 20% я оставил 20% грубо говоря на компанию, все остальное, то есть я сделал так, у меня есть несколько градаций цен То есть у меня есть грубо говоря цена клиенту, mm -hmm. у меня есть минимальная цена монтажнику, монтажник может быть и управляющим, может быть и главным управляющим У меня есть 10% бонус за приведение клиента, у меня есть 25% коэффициент с маржи за вовлеченность Это очень крутая штука, потом мы с тобой сядем и поговорим Слушай, ну да, процентов это чисто твой доход, да, получается? Компании, компании. не мой. Я, Но... смотри, я как человек, допустим, смотри, за все нужно платить. Вот да. У тебя сидит там, не знаю, менеджер, да, он, он там, не знаю, получает 5-10% с маржи, не знаю, как, как у вас там, процентах или просто оклад, ну, не да, знаю. Да. Так вот, у тебя есть, грубо говоря, как я это воспринимаю, есть тело заказа денег, там, неважно. Допустим, возьмем для ровного счета тысячу рублей. Вот, допустим, устройство каркаса. Сейчас закрывайте уши картончики. Э, устройство каркаса, допустим, у меня, допустим, для клиента стоит 1000 рублей. Угу. Из них 700 получает монтажник. Монтажник. Вот тот, кто непосредственно сам делает этот каркас. Угу. Дальше остается 300 рублей. Считаем просто. То есть из этих 300 рублей это, это называется моржой. Вот. То есть, грубо говоря. Из этих 300 рублей еще минимум, вот э, грубо говоря, из 300 рублей тот, кто привел этот объект, неважно, в Инстаграме его нашел я или кто-то еще, или ты дизайнеру откат, ну, да. 10%, ну, это трафик, да. Да, 10 ты отдаешь из 300 рублей. Да. То есть, ну грубо говоря, 30 рублей. Угу. Вот. Это так на, на, на, на, на каждом виде работает. Затем, э, есть у меня всегда на объектах главный управляющий и главный мастер. Главный мастер э, по направлению, гипсокартон сейчас идет, у меня есть главный мастер-картончик, который по факту получает деньги, я не плачу всем, я плачу сейчас 6-7 человек вот. потом есть, ну грубо говоря, то есть, есть управляющий, который главный, называю его как, как хочешь, ага. там, бригадир, прора project менеджер как угодно, то есть главный, а есть еще компания, я сверху вот. затем получается главный мастер, угу. главный мастер это тот, кто, короче, организует всю фигню то есть они получают бабки. Потом есть коэффициент вовлеченности. Если они вдвоем между собой разобрались, могут пилить его пополам. Если они привлекли меня, мы пилим либо на троих, либо вообще его забираю весь себе. Как а ума? там большой жирный, там там там, там там там большой жирный коэффициент. То есть они очень заинтересованы в том, чтобы, короче, его не было. Все а получается потом, кто составляет смету, пятая, десятая, кто обсчитывает, самое главное. Это еще 10%. Угу. Вот. Это может быть любой из этих трех человек, это может быть сторонний человек вообще. Вот. 5% в Общак общак по-любому должен быть. То есть там наши ну, да, все эти да, тусовки, гулянки, да. то есть все обучение, майки, мерч, все что угодно. Вот. И все. Понимаешь, Слушай, ну, очень похожая модель, на самом деле. Мы вот где-то месяцев восемь назад примерно по такой же схеме сейчас и начали работать. То есть, э, раньше было так дико, да. То есть. Ну дико, то есть, у меня вообще дичь была, прям вообще дичь ну и я не скрываю, у нас то же самое, мы же что, мы же не выросли руководителями сразу, то есть, и я никогда там не, не, не руководил там, да, там, то, что там кадетская школа, там, командир взвода, это все вот-вот прям вообще детский сад, по сравнению с тем, что приходится сейчас разруливать, в этом плане, да. И ты же каждый день, ну, помимо того, что ты мастер, да, э, с хорошей поставленной рукой, там, еще должны знать еще? элементарно финансовое планирование, да, там, кассовые и, разрывы и прочее-прочее. То есть и в это все вникать. Я вот с кассой... в нашей сфере люди вообще не вникают. С кассы я три месяца воевал. Представляешь, звонил в налоговый, звонил там в, эти, в точки банки и консультировался, что лучше, где хуже, там вот эти вот доли процентов выискивал, mm -hmm. чтобы ну, получить какие-то выгодные условия и ну чтобы меня государство просто не поимело во все Позавчера утро началось расчетный счет. <зыв> Заблок... не, не так. Покупаю короче, на 80 тысяч картон. <зыв> а, смотрю, у меня висит налог: типа того там 30, 14, 8, что-то такое. <зыв> Я типа оплатить, оплатить, оплатить, оплатить. Короче, И смотрю, мне смс приходит. У <зыв> вас счет заблокирован, короче. 300 вы сняли. 36, 14, 8, то есть X2, то есть я и, только заплатил, а они уже еще раз сняли, обалденно. и теперь это король, и у меня это уже неоднократно было, это мне прям вот здесь, короче, вот, прям вот здесь. В общем, такая вот да, тема, Но к вопросу тому, что какая боль в натяжных потолках, ну, это вот, э, ну, так это, ты сейчас не более ты сейчас человеческую рынок. фигню рассказал, то есть ну, ты расслал да. обычной человеческую, а я имею в виду, вот, ну, грубо говоря, а ты, ну, как, конечно, придумал, такая глупость, на технологию, скажем так, в массы точно передал? То есть, что касается, там, теневых зазоров. Ну, хорошо, насчет придумал, почему нет? Блин, как бы числа это не звучало, мы вывели на рынок совершенно новую технологию. Вот, вот Максим сзади как раз делает демпферную систему, это же наша разработка, то есть, ну... Блин, я вообще радею душой, что в России есть люди, которые что-то новое вообще придумают. И мне, конечно же, отрадно, что мы с, в партнерстве с Сергеем Пугачевым, корпсистем с компанией нашли точки соприкосновения. Вообще идеальная схема получилась. Я как мастер. Серьги клевые, ребята. Но вы ничего про них не знаете. О них мало кто знает. Я как мастер, ну, знаю все вот эти вот подводные камни, да, где застыковать, вот эти миллиметры, что улучшить и так далее. Серега очень классный производственник. То есть у него голова там котелок варит прямо. Ну, то есть в любом случае я всегда транслирую то, что только на стыке э компетенций. На стыке компетенций, красавчик, случается прорыв. То есть, грубо говоря, в идеале, и вам еще нужен хороший продажник, и маркетолог. И все, короче, просто вы да? и так все взорвали, Да, короче. да, да. Вот это моя машина, первая. Мы ее с женой на свадьбу покупали Да лет шесть, короче, назад. Вот. первая такая была большая моя покупка в жизни. У нас вообще у дворах большая проблема запарковаться и где-то найти место. Почетные круги вокруг двора в поисках места. Залился на заправки. заправке когда был в командировке в чебоксаров чек вылез но он пройдет надо немножко поездить поджигать это топливо Смотрите, смотреть какой кадик старичок 271 тысяча плюс у этой машины пробег был скручен тысяч на 150 это как минимум вот так что полмиллиона движок подбирается Прибыль мы до офиса. Поездка у нас заняла около 50 минут. Вчера у нас отобрали пропуска на въезд, потому что изменились условия аренды. Теперь въезд будет 3000 рублей в месяц стоить. Здание новейших технологий связи. В общем, мы здесь уже второй год арендуем офис. У нас плюс мастерская. 80 квадратных метров вот та дверь прямо до конца наш офис он же мастерская мы там проводим тесты тренировки учимся что-то придумываем новое обсуждаем встречаемся с коллегами друзьями занимаемся проектированием все там движуха полная здорово здорово Кирюх Короче, сейчас вот эту стену затягивает Будет так же, как и это, И здесь еще будет роспись Художник Приедет, будет роспись сделать Интересный принт Видите, у нас тут э, ремонт Ремонт в чем заключается Вчера демонтировали все конструкции Которые у нас стояли а Будем делать мезонин То есть это пристройка Второй этаж такой вот, полностью вот это крыло, там будет лестница, вот. а завтра будут собирать. Я прибыл, до новых встреч. Проблема людей, блин, ну, об этом вообще реально можно такой целый выпуск отдельно делать и дискутировать. Много проблем, но самая главная проблема – это все-таки вот. Какие-то корыстные потуги и зависть. Мне вот лично вот это сейчас немножко мешает вообще существовать, в принципе. Что провел мастер-класс, съездил, минуточку, 150 тысяч стоимость участия мастер-классе. То есть мы взяли деньги с организаторов 150 рублей. Вот. Из них чистая прибыль это 37 500. 37 500. Я не знаю такого человека, который за 37 500 поедет на тысячу километров, проведет двухдневный мастер-класс, э, привезет кучу-то оборудования и просто отдаст. Ну я не знаю, ну не знаю. Вот покажите ткните пальцем, кто это сделает. И как бы, блин, и вот а люди со, со стороны, стороны, конечно, они считают в так, карман. У нас сейчас, короче, там, то есть, вот у меня недавно была пати. Грубо, Грубо говоря, мы за 15 минут продали, короче, 45 билетов по 4 тысячи. Вот, вот, ну, вот. послушай, ну подожди, да. а расход, а расход это все, я конечно, понимаю, хорошо, да. есть, ну, грубо говоря, если там тоже тысяч 30 осталось, это хорошо, а в смысле геморроя, это словами не передать, так это пати было, это не обучение, это просто, ну, там, что-то там я поговорить. Я вообще считаю, вот смотри, все. стоимость участия в мастер-классе тоже была 4 тысячи на это, а, 2 500 один день. И, ну, пришло 150 человек, 170 человек пришло, ну, я не знаю, скалькулировать, если сколько там это в деньгах, ну, полмиллиона, грубо говоря, да, вот. 150 из них забрал я, остальное организатор потратил, я больше чем уверен, что они в ноля вышли, и там может быть в плюс, там 5000 рублей, не знаю, вот, потратил на то, чтобы все это организовать. Это аренда помещений, стенды, там кофе-брейки, банкеты и так далее, обеды. Я вообще считаю, что приходить на мастер-класс, вот, заплатить деньги, это чисто, знаешь, такой респект и уважение людям, ну, которые, были, вообще, знаешь, все это делают. В любом случае, мне чувак скидывает, это вот просто нереально, как раз-таки, по он мне скидывает бабки и пишет сообщение. Типа, я не буду. он говорит, да, он говорит, слушай, чувак, я не буду, я не могу, короче, ну типа, вот тебе просто бабки, просто так, короче. Ну это вот как раз Это это в смысле, единичный случай, но такое было, понимаешь? Которые понимают или хотя бы сталкивались с организацией какого-то лю любого движа, что это, блин, ну реально, блин, ну не на финансах ну, это все Ну, короче, построено. энергетически после этого пати, я там много говорил, много с кем общался, делал спич, я следующий день. Я был просто, я просто как зомби, вот Фу, я просто никакой был, просто никакой. Закипал. Вот. Ну, невозможно, да, ты просто очень много отдал энергии, очень да. много, тебе нужно восстановиться, как бы. Кто этого не делал, не просто даже не поймет, о чем мы говорим. Это вообще очень, с точки зрения вложения в освещение, ну, это mm -hmm. же вкладка. Да, это, вкладка, это, конечно. Это не дешевая тема. Вот. С точки зрения вложения, это, ну... Нормальная история, то есть э, у тебя все обслуживаемое, то есть все коннектора, питание подается, и угу. ну, отсюда до Сборка простая, то есть запилил, застыковал. Самое главное ремонтоспособное. Да, да. и... Вот у меня такие стоят дома штуки. Ракуально. Именно такие диоды, да. Только они, короче, ну, встроенные. Посмотрите сюда. Я, конечно, понимаю, что многие там вот гипсокартончики, особенно, и я в том числе, потому что это как бы моя тема. Но я. Немножко меняю свое мнение и даже думаю, что вот эта же ткань, которую можно красить, теоретически можно очень хорошо составить, то есть большое пространство, да, такое, нужно делать из картона, а нижние карабаки сонные можно делать из вот этой истории. То есть и причем вот эта история, она очень круто, во-первых, она технологична, если, в принципе, подумать, как правильно защитить или покрасить нафиг все вместе. Но все вместе не вариант красить, да? Да, слушай. Вот эту штуку можно. Она станет одного цвета, если с потолком, то нужно экспериментировать. Это нужно шагить смелые решения, где-то смелые. Так, красят. На форум есть на сайте. Ребята наши знакомые, потолочники. Кусочек покрасили, или прям все. Прям большой полотно. Ну, оно же так же будет ходить. Зачем смысл его красить, если он будет такой же? Если у тебя несколько типов потолков, ну, то есть, грубо говоря, допустим, здесь гипсокартон, здесь, допустим, красивый двойной кесон какой-нибудь из натяжной то есть, вот это же кесон называется. Как вы это называете, кстати? Это вот в картоне переход ну, цвету, уровня с под подсветку. <смех> я понял. <смех> <Вот> смотри, <смех> Но каскад. в моем понимании, то есть, вот смотри, я <смех> называю, у меня есть теневой разрыв. У меня есть, короче, кесон. <смех> ну, то есть кесонный кесс, короб, так называемый. Вот, грубо говоря, да. Ну естественно, короче, отсечка по периметру, как бы, ну. А для меня кесон это когда у тебя есть композиция из двухуровневых каркасов, mm -hmm. то есть классический кессонный потолок. Это когда там потолок разбит на плиточки такие, да, вот как в столовом у ну отделить да. ходили, типа того. вот для меня вот это кессон. Ну блин, ну кессон-подсветка, ну как бы просто не понимал, просто вот назвать это ну как парящим потолком, там, знаешь, называли так и всякое. Вот я mm -hmm. себя, короче, в прайсе, я себя в прайсе сделал просто кессонным. Просто, ну, на, отсюда, у нас нет. же типы, у нас же типы, ну как, э -э знаешь как? Вот у тебя, как это считается, погонным метром? Да, погонаж по периметру как каркаса, угу. вот, а натяжка отдельно. Натяжка отдельно. да. да. да. Ну, и да. также все конструкционные профили там. Ну видишь, да, здесь немножко проще, что касается. А в малярке, ну в картоне, то есть ты вынужден собрать первую часть, помалярить, то, все да, и там да, как-то да. защитить, потом вторую. В нее а эти здесь самые, все и все, да. То есть по поводу вот конкретно, ну здесь преимущество неоспоримое. Я вот больше всего убежден, знаешь, в чем, что натяжной потолок, как бы там кто бы ни, хай, ни хейтил, да, в сравнении с, с ГКЛ, любая интеграция, неважно чего, в натяжной потолок будет в разы проще и в разы пище, ну, скажем вот так, как бы простым русским языком. То есть вот эти вот именно примыкания, что не треснет, не, не расползется там, во-первых, трудозатраты, время затраты, шкурить, малярить. Ну, ну да, пока да. мы разговаривали, вот натянули, пожалуйста, маленький кусочек квадрата. Ну, Сейчас люди подумают, что это реклама, короче, да, аж бесит. Пойдем меня, с... меня аж бесит. Зато у нас вот перегородки, Зато у нас перегородки из гипсокартона. А там стена из этого самого, из гипрока. кстати, у них. Потому что я не знаю, где они нашли в Москве гипрок, но там гипрок. Петрович. Да, Петровича. Петрович. А там у нас стена натяжная. Пойдем смотреть. Да, там натяжная стена. Изначально, почему перегородка перегородку выросла? Здесь соседи, швейницы, и приходят постоянно жалуются, что пилим, там, шумим. Вот. Мы сюда заложили А Они что, не строчат? Ну, как бы их не слышно, нас слышно. Мы тут шумные, все время что-то делаем, движухи какие-то. Вот. Фишка. Смотри. Видишь, вот эту тему. Да. короче потом будет э, вот где лазер там будет горизонт потолка угу. вот. а здесь поэтому я вы закладные сделали и в них сейчас прям вкрутите через эту штуку да, и она да, не треснет да, ну да, то есть грубо да, говоря, да. на прокол а на этом да. рисовать да. да это здесь художник распишет и вот эту стену художник распишет такая будет композиция это по... зато быстрое решение сколько это по времени второй день вы делаете первый да ну натянули мы за сегодня за утро. А то есть утром еще этого не было, не, да? Не, не, не. И уже покрашено, готовы. Вот в этом большой плюс, вот это скорость. Скорость не дикая просто. Так а вот там смотри. что, подожди, там у вас что-то электрокарниз. электрокарниз. видишь, какой я глазастый. Сразу четко понял. Уже шаришь. Да, да шарик. Да, уже да. научился, <с да. Вот, здесь тоже электрокарниз вертикальный. Знаешь, для чего сделали? Здесь будет такая наваренная конструкция. Мы здесь будем бар делать, потолок. Да я заметил там куча бутылок стоит. Короче. Да, Вы да что, ну, экспериментируйте. Привозят да? шлют там, благодар, благодарность, мы сильно так не выпиваем, ну там по праздникам. Ну вот. А так для клиентов будем здесь так бар здесь. То есть такая Стой. полка, которая будет выезжать, да, или как Да, это? с потолка прям спускаться, здесь будет стоять там шампанское, фужеры. И... Контракт подписан, держи шампанское. Да-да, да, ну да, это да, чисто степ такой. Да, знаешь как Нормально. Ну такая. Хотелка. Вы даже его не проверяли, да, я смотрю? Ну так. Точно знаете, что будет работать? Да. да Пацаны даже ничего не, не проверяли. Да. Сейчас, будет, сейчас будет интересное видео. На самом деле представьте, какой будет перформанс. Люди сделали 10 или сколько там, 11, 9 мольбертов, и все их выставят как творчество. Типа они делают творчество, показывают, свой это на мольбертах. Это так глубоко. Это прям просто огонь, прям глубоко. Очень идея крутая. Я об этом не знал, например. Посыл в том, что да, чуть-чуть более творчески подходить к своей работе, чтобы она тебя дальше толкала ну, по, по жизни чтобы вот этот вот запал энергии был нескончаемый. Вот эта полочка, короче, знаешь, для чего нужна? Светильник поставится, чтобы можно было посмотреть, из чего, короче, сделан. Ну, то есть... Я понял, срез, срез, да. да, огонь. Короче, вот так вот будет. Там светильничек, срез и вот такая вот. Чуваки могут подойти, посмотреть, там, дизайнеры, если кому интересно. Идея, короче, родилась, я был на выставке, mm -hmm. дизайн-конференция была, вот, там, короче, потолочники выставляли конструкцию. ну, по классике, да, вот, на, на кубах, и там, два на два, навертели вообще кучу крутых решений, но это все было такой киш непонятный. Я смотрю, что дизайнер смотрит и не понимает, а что здесь вообще, ну, сделан, ну, вроде потолок, но ну, потолок и потолок, Ты ну, да. выставки крутые, извини, перебью, я уже понял, видел выставки крутых картин. Да. Когда вот такая 350 квадратов огромная да, комната, да, и там да. где-то вдалеке один свет, и мольберт стоит с картиной, с одной, О. и все, и все. Да. вот именно привлекать внимание нужно вот какими-то такими вещами, что-то более художественное, то есть в художественной форме выражать то, что ты делаешь в своей работе. И отсюда и а пошли вот вас эти идеи. Я уже считаю, что тоже украл. И мы, и, и мы хотим не показать, насколько круто там стейки можно сделать, там, и так далее, а просто со создать какие-то композиции, которые могут привлечь внимание. Что-то необычное, какие-то изюминки. Вот, и таких будет 10 штук. 9. 9, 9, 9, 9 или 12. 9. Или 12. Выкинуть одну надо. У нас потайная штука. а Ну-ка, посмотри, посмотри посмотри сюда. Это получается что? Квартсвит. Что это такое? Что это за пол? Это МДФ. МДФ. Русский производитель какой-то, да? Интерпол. Интерпол или Интерпол. Уже да они, они прилично стоят, да? Почему были принято решение было сделать? А ну о чем ты дешевле сделаешь? Вот здесь нам обошлось 150 тысяч полы. А, все, нормально. 150 тысяч нормально. Если сделать какой-то полусухой стяжкой. Ну, что угодно и, там, будет дороже, да, здесь сразу финиш готовое, все, да, да, это еще это отличная И цена. самое главное, что если мы отсюда съезжаем, мы с пол с собой можно спокойно забрать. Ну да. Вот. А технология довольно простая, что, проклеиваются э, пятки вот эти вот, э, как их? Ты же первый раз вижу так, чтобы это, ну прям шпильки. Да, я понял. Выставляется в горизонт, то есть лазер бросается. Да, да, я вижу. Ну вот. И гайкой кон контрится, да. все, потом подкладка вот эта и пык-пык-пык -пы кстати, ходишь приятно. Нет да, такого, он мягенький. Прям мигненький. приятно. Нет такого, что, короче, прям вот что дискомфорт какой-то. А основание может быть любое, можно имитацию паркета, можно паркет сделать, можно вот здесь линолеум, потому что, ну, это все-таки мастерская. Ну, да. Был самый практичный, по-моему. Да. И да. выглядит прилично. Да. Короче, кайф. Мне нравится. Не, это прям круто. Вот прям крутое решение. Очень, очень кайф. Я кайфанул. Ну, всегда что-то новое узнаешь. Вот в любом случае, вот ты приезжаешь, думаешь, ну что, да, я все знаю, я все, там, все да, понимаю. Да. Нифига. Всегда, всегда. Нетворкинг. Это прям то, что надо. То есть обязательно общайтесь с другими людьми. Обязательно. Представь, тебе 16 лет. Угу. И ты сам себе что-то говоришь вот сейчас, в таком возрасте: себе 16-летним, 15-летним. Я бы, наверное, сказал, что не теряй время, отдыхай, наслаждайся жизнью, вот, а дальше поработаешь. Ну, как-то так, наверное. Потому что я слишком. Напутствие на всю. Вот, грубо говоря, вот такое вот. Знаешь, такое что-то такое важное, что, допустим, там сам себе, не бойся или, Бойся, ну, там. не ходи в армию, нахер надо. Не да, ходи. не езжай в Москву. Да. Или, ну его нафиг, это Москву, да. Вот насчет армии вообще не пожил ни разу, я кайфанул, честно. Вот прям еще раз бы отслужил. Знаешь почему? Потому что это еще некая школа, школа выживания, жизни. То есть это не больше там физуха, да, или еще какая-то. У нас очень боевая часть и очень Но много... У спокойно одесса была? Ну, смысле, нет там, мать, нет отец, это комер, нет нет у нас э, мама с папой разошлись ну, когда мне пять лет было мама скажем так э, была зависимая к алкоголю вот и на почве этого я в принципе и покинул пенаты на сам... я вот тоже анализирую и смотрю на таких людей кто-то в одно ударяется а кто-то ударяется в другое в какое-то творчество в работу в развитии ну там детей вот у меня двое детей сейчас третьего ждем и как бы мне от этого радостно, ты знаешь, как бы я стараюсь дать то, что мне не дали. Вот. И при этом хочу так, чтобы они свой путь как-то выбирали, то есть по жизни. Вот сыну, когда будет 16 лет, скорее всего, я ему каких-то таких напутствий не буду говорить, что в армию не пойдешь там, или еще что-то. Пусть сам выбирает. Вот. Я могу просто от своей жизни оттолкнуться и сказать ему, как было у меня. Да. Вот, а там, ну, чтобы какие-то шарики за ролики у него работали, все-таки, мне кажется, надо просто направлять, подталкивать, а он должен сам принимать решение. Вон тут видишь розовый да, балкон? Да, да, видишь. И вот этажом выше есть девчонка, там живет. И она, короче, у нас тут ну, всякая разная движуха вечером происходит. Она там с смотрит. Привет, передавай. Да, мы ее там рукой машем, да, типа: привет, пойдем к нам, там, приходи, круто. Натянем там все дела. Потолок. Потолок, ну, потом, конечно. потолок да. Конечно. О чем речь. А, кстати, могу еще показать этот. Я не знаю, я не супер, спец по электромонтажу. Короче. Рынок натяжных потолков во всей красе и то, что пытаемся мы отстроить. Ну то есть это какие вариации по кабелю, какие соединения, как светильник крепится. То есть с этим выезжают на замер, да? Если надо, да. Если у человека есть какие-то фобии, ну или клиент приходит сюда, мы ему обязательно покажем. Не бойтесь. Это больше к вопросу цены, ценообразования. Почему у нас, например, точка стоит косарь. Потому что вот это, вот это, вот это кабель такой, соединение такое и прочее. Хотя журавль, журавлев, да? Да. Сашадов в переводе с английского это журавль. И в некоторых интерпретациях колодезный журавль. А мы где находимся? Колодезный переулок. Видишь, как все символически. Символично. У нас есть несколько представительств регионов это не, ш... не франшиза, это, ну, там, никто не заносит ничего. Вот знаешь, для чего? А, люди спрашивают, а как, типа, под вашим брендом работать? Я говорю, ну, давай попробуем. Я даю тебе право на использование бренда, логотипа, ты можешь назваться Shadow Design в своем регионе, там Shadow Design Кемерово, например. Угу. Но, я говорю, вот, ты несешь ответственность не только за свои действия, да, но еще, как бы, ты подставляешь под удар вот это. Вот. И у людей начинается другая идеология, то есть они меняются. Это реально работает. Но, конечно, если вот такие чисто ну, бабла качной за счет бренда, ну да, там сразу видно, месяц он сдувается. А есть люди, которые это несут, как знамя. как В флаг. очередной раз. В очередной раз мы убеждаемся в том, что личный бренд это та штука, которую нужно обязательно качать в современном мире. И это очередной яркий пример личного бренда. Да. Ну, так и есть факт. Есть, есть, есть идеология, да. И ты как бы эту идеологию транслируешь, а вот близкие по духу люди подключаются. И уже получается по всей стране есть община. Вот куда бы я ни приехал, меня всегда рады, всегда встретят, поддержат, что-то не хватает, помогут и так далее. Ну, у меня тоже, я давно это почувствовал. В любой город приезжаешь, все, только стоит сделать сторис, что-нибудь да, еще, да, все, да, пойдем, да, кальян, да. то, все. Так, ну а к вопросу еще применения этого помещения мы... В партнерстве с Crab Systems компания Shadow Design, она занимается тестированием новых разработок. То есть мы какое-то решение, если хотим продвигать, продавать, то прежде всего мы его должны оттестировать. То есть мы проводим закрытые тесты, у нас здесь вот, в частности вот эта новая разработка, да, она помогает кучу боли решить, но сейчас не об этом. В общем, мы это все обкатываем здесь, смотрим, какие нюансы, что нужно доработать, все на карандашик и а, свой вердикт выносим. <coughs> живет, не живет, что нужно учесть, там, переделать и так далее. Вот. Также даем на объекты мастерам, то есть они какие-то решения уже внедряют а, в живую. То есть а Shadow дизайн это больше наверное такая отправная точка новых решений а, в мире натяжных потолков. Ну, касательно crop Systems, конечно же. То есть э, раньше мы для многих делали какие-то обзоры, там тесты и прочее. Вот, но сейчас просто времени на всех стало не хватать. И как своя рубашка ближе. Ну, естественно. Так, есть еще разработки в гипсокартоне. Почему? Потому что мы, изучив рынок гипсокартона, поняли, что там куча-куча проблем. Просто... Мы в натяжных вроде как бы там закрываем боли, и сейчас он как бы так, ну, преобразился. Вот. А в гипсокартоне есть куча всяких э, проблем, которые тоже ждут каких-то решений. Вот. И первое наше решение – это теневой, теневое примыкание по гипсокартону с демпферным узлом. Это позволяет нам иметь вот такие вот подвижки, и это минимизирует риски растрескивания. Об этом чуть подробнее. Позже мы, конечно же, вам расскажем, покажем, сделаем тесты. В общем, будет огонь. Вот. Еще есть электрокарнизы, которые и в гипсокартон, и в натяжной потолок. Вот. Сейчас занимаемся теневыми плинтусами. Как мне сказали недавно, Ваня, ты в космос улетаешь, спустись с небес на землю. Ну, в общем, нам нравится придумывать все решения. Спасибо Ерувиму за то, что он помогает нам в режиме реального времени. Мы-то не сильные специалисты, да, в гипсокартоне, прям, ну, не суперпрофессионалы. Вот, и нам нужен компетентный человек, который э, подскажет и э, направит вот про то, что мы говорили, про компетенции. Как раз-таки, вот, э, компетенция Рувима в гипсокартоне существенно выше, чем наш Поэтому вот еще тебе спасибо за это, что ты нам помогаешь 15 минут 15 минут общения у нас ну, не 15 ладно пару часов и пацаны уехали по-другому думая о, короче конструкция до да, сказали да. что до нас они сколько ездили да дофига да блин сколько куча мнений выслушали всяких разных и все время такое виллы по воде то есть ну вроде да вроде нет ну что-то такое вот у вас же это как-то все четко такой прям мозговой штурм очень мне понравился тогда вот на, на объекте прям раз разложили а что тут один мастер пошел покрутил да не это работать не будет там второй мастер подошел да подожди но ну вы здесь если подточить будет норм там ну вот это прикольно что такое мозговой штурм а, людей которые реально руками это все делают пользуются каждый день всякими всякими этими а, приколюхами и знают в чем в чем толк и ну, я понял кого нужно снимать на, в один день с мастером, хотя вы меня и так заспамили, и так заспамили спамиль. Журавлевого с ними Журавлевого. Так, ну что, пойдем я тебе покажу еще склад, пойдем. Да, это мой питбайк. Здесь у нас склад. Сейчас он в таком как бы в подзабитом состоянии, потому что мы освободили там территорию под застройку. А основное, что у нас здесь? У нас здесь хранится все, что мы используем на объектах и в нашем интернет-магазине. То есть это профильная система слот вообще всех, каких только есть. Да? То есть важно что? Чтобы было постоянно наличие любого наименования. Потому что когда объекты у нас же быстротечный, никак у отдела да, там два три да. месяца, у нас же там две-три недели, две-три недели и вот, ну, месячные объекты они такие довольно редкие, вот. поэтому нужно всегда циклично <coughs> пополнять запасы склада и это оборотка. На оборотку денег у монтажной организации, как правило, тоже может не хватать и для этого мы создали интернет магазин, мы продаем Чуть-чуть небольшую маржинальность себе оставляем на пополнение дальнейшее. То есть, а в основном цель этого всего это. Использовать все на ваших объектах. Да, все на своих объектах использовать. Это все и заглушки, и светильники, колечки, там, батарейки, ленты километрами там стоит, блоков, там, я не знаю, на полмиллиона. Mm. Ну, в общем, это все нужно, это все на объектах используется. Колеса мы храним на БТР. Mm. Вот. А так, да, есть солянка из других решений, но можно даже сказать, на чем специализируется компания, когда заходишь к ним на склад. То есть, ну вот реально у нас тут 90% профильных систем слота, остальное все это сопутствующие ну от других разработок, от других компаний. Но тоже клевые. Я считаю, что все, что у нас на складе лежит, оно все имеет место быть. И Применить. Ну видишь, тебе просто, ты знаешь, что ты завозишь, ты знаешь примерно плюс-минус рынок и в плане, ну, да. что ты вырос не из продажника, то есть не из того, кто продает. Кстати, как думаешь, собственник бизнеса должен быть с компетенцией, вот, допустим, сейчас очень много всяких строительных тренингов, ну, всевозможные угу. там, франшиза там и тому подобное. Насколько реально, то есть прийти, не понимая вот в, грубо говоря, в том, что ты делаешь. Многие разрабатывают, вот тебе, кстати, вообще на изи делаешь франшизу какую-нибудь там натяжных Ой, потолков не, не, не, не, не. и просто берешь, Пам -пам -пам -пам. ты берешь просто у этого самого, у кого-нибудь там 1500, короче, ну вот и просто учишь людей делать. На Авито мастера, короче, эти сейчас схему смотри. Короче, Срастил. Изи вообще, Фешек. да, короче, берешь 500 тысяч, Степа. Говоришь, мы сейчас я тебе сделаю сайт, это поля трехдневный интенсив, рассказываешь, как тянуть потолки, ты это все прекрасно понимаешь. Потом говоришь, смотри, схема простая. На авито размещаешь объявления по монтажу mm -hmm. потолков, и там же на авито находишь мастеров, которые будут делать это, и все. 50 на 50 с ними, бабки в шапку, все. Идеальная схема. схема. Это, это не ростовская мутная схема, это вот да, большая часть франшиз Я тебе России. больше скажу, что у нас в рынке потолков таких заходов уже был ну, спиток. Да, конечно, тебе звонят, мне звонят постоянно с этими франшизами. Постоянно, давай сделаем франшизу, давай да, бахнем франшизу. Да, говорю, Какую франшизу? Ну, я считаю, что ты понимаешь. можешь быть продажником, но если у тебя дальше, кроме продаж, нет ничего из компетенции, элементарно по тем услугам, которые ты предлагаешь, ну, далеко не уехать. То есть ты можешь качнуть, качнуть там я не знаю баблишко там ежеминутно, ежечасно или там, в какой-то период. А дальше то что нужно всегда же рассматривать на перспективу. Ну да. не знаю, это тонкая грань. Я не продажник и как бы я знаю продажи, да, я могу круто продавать дорого, но я всегда себя вот так вот по рукам бью. И все-таки хочется, чтобы люди получали нормальный продукт за разумные деньги. Если бы не натяжные потолки, чем бы занимался? Каркасные дома нравятся. Причем это такая любовь с первого взгляда была, когда приехал. В... У тебя квартира? Сейчас я вообще в комнате живу, но каплю на дом. Я понял. Очень хочу в этом году начать Я строить. в вагончике живу, братан. Ну вот, ты меня понимаешь. Каркасник нравится чем? Это быстро, это технологично. Я просто полюбил, мне понравилось. Увидел, как это люди делают, вот просто ну, охренел, да? И как, как круто получается. И у меня всегда была такая фобия, знаешь, типа деревянный дом загородный, это какой то такой, типа хибара какая-то, да? А когда увидел нормальные дома деревянные, понял, что, блин, Братан, ты Все, вот я это вот, ну Я понимаю, что тебе там тема монолита близка. Ну, я бы лил, конечно, себе, но это опять же, ну как бы, это я так думаю, когда я приду к этому, еще посмотрим. Ну, вот, вот, вот. Я просто на, на свой век убежден, что каркасник вот на мои 30 там оставшиеся лет, там 50, не знаю, сколько мне отведено, за глаза. А вот э, детям тоже некоторые думают, а что детям осталось? Сами пускай сами да Красава. вот чтобы их не обременял это рухлить, который через 50 лет будет капитализм там, с вложениями в единицу а то и больше ну вот, чтобы их не обременял поджечь там не знаю поджог устроить и продать землю все уехать я не знаю нравится сопки получилось да сочи нравится пожалуйста сочи блин и все как бы я вот жена у меня немножко по-другому мыслит а я вот так ну будет по моему да, все, все понятно. Говорить можно много, долго, нудно и красноречиво. Вот. Но я тебе предлагаю просто поехать на наш объект и показать все вживую, не словом, а делом, как говорится. Вот. Мы... Я по рукам все вижу, что ты еще не отошел. Да, да. Да ладно, нормально. В общем, сгоняем на объект, посмотрим, покрутим, понатягиваем, в общем, так проведем с кайфом время. Ты за? Конечно. Ну, все. Я за любой кипич, кроме голодов. Зачастую YouTube воспринимают как э, христоматию, как надо делать. То есть, э, и люди перестают своей головой думать. И все спрашивают, как меня постоянно вот это вот э, до бесячки, то есть, э, как стыкануть этот или этот профиль. Блин, чувак, вот просто включи голову. Потому что у тебя сегодня вот такой стык, завтра вот такой. Ты что, будешь опять спрашивать, как его застыковать? Или ты все-таки подумаешь, что мешает ну, одну палку свести с другой? Но это же настолько просто. То есть, простой алгоритм. Но вот чтобы его понять, нужно немножко набить руку, потренироваться. Да. а как без этого? Вооруженный опасен, можно начинать работать. Прям так сразу? Да. Видите, как полотно держит? Хрен снимешь. Вообще, в идеале, для демонтажа потолка нужно прогревать, чтобы вот такой вот бороды потом не было. Мы находимся на объекте, на одном из наших объектов. Сейчас предфинишная подготовка началась. Заменить нужно вот эту вот часть потолка, поскольку у нас производство его скроило на 50 сантиметров длиннее, мы заказали новое полотно. Сейчас будем демонтировать старое и натягивать новое. Вот. Из особенностей, что у нас тут прикольного есть, у нас есть здесь теневые зазоры по периметру, теневые разделители, там где не нужно применять вставки. И есть крутой магнитный профиль для трека, слот Technolight. И вот там спрятано за вот этим потолком мансардные окна, которые обрамлены ПВХ потолком. Многие могут сказать, что нафиг это надо, но когда встает вопрос у клиента в эстетике, чтобы не было каких-то неоднородных материалов в отделке, то хочется, чтобы было все монолитно. Поэтому делаем... То же самое, что, можно сказать, и в гипсокартоне реализуемо, да, то мы можем это реализовать и а, с помощью потолков. Ломать не строить, душа не болит. Как часто такое бывает, что приходится геронтировать? Да ну, не, не часто. Бывает факап от под производство, когда, ну, вот что-то неправильно выкроили. Тогда да. А в основном, если все четко с нашей стороны там по замерам и с их стороны по раскрою, то обычно все нормально проходит. То есть нечасто. У нас же как происходит? Сначала для смечивания замеряется потолок. Ну, то есть очень точно, да, там с погрешностью. Но После того, как мастера уже выходят на объект, выставляя все каркас, они делают перезамер, то есть контрольный замер. Вот. Ну, в нашем случае у нас тут Саша немножко лоханулся, накинул 50 сантов, и производство как бы, по тех заданию отработало. Поэтому как бы, это косвенно наша все-таки вина, что я не перепроверил. Саша замерил и написал ручкой не тот размер. Ну, короче, вот потерянный день, два потерянных компания или саша компания как бы ну саша не знаю и так здесь уже подвиги совершает еще его на этот наказывает, наказывает да не знаю как то будет неправильно быстрый демонтаж сейчас после демонтажа варварского надо будет все стыки заново обработать потому что там не аккуратненько демонтируешь стыки могут разъезжаться сейчас восстановим и будем уже заниматься натяжкой вот этой плоскости Натяжки на самом деле очень важно, чтобы каркасы стояли жестко, потому что натяжение большое. Если где-то что-то, ну, например, с шагом там 2 метра сделал уголок, между двух метров его как тетиву от лука натянет, ну, профиль. Какой бы он жесткий ни был, есть такой момент. Поэтому стараться надо все-таки выдерживать там 78 сантиметров шаг на консоли, чтобы все было жестко. Ну, и такие каркасы особое внимание там. Усиление, боксы, укосины – это все должно присутствовать. Почему в серый цвет? Вообще, зачастую раньше натяжные потолки были другого качества, лучше, скажем так. Более плотный материал применялся. Сейчас опять начинается это все возвращаться, да, там возрождаться. Материалы раньше были очень плотные, и вот эти все конструкции они не просвечивались из-за полотна. Вот. Сейчас есть современные потолки, которые идут с черной подложкой, то есть не нужно их грунтовать там серый цвет и так далее. Вот. А с материалами, которые простые, вот, например, вот здесь MSD Evolution – это китаец. Хороший брендовый китаец. Но он все-таки при растяжении имеет некий такой просвет. И мы грунтуем все закладные, которые примыкают к потолку там, вот здесь будет перегородка монтироваться потом. Грунтуем серый цвет, чтобы она не светилась. То есть не было каких-то элементов, которые просвечивают. Это вот для этого делается. Что, что вот это вот такое? Это прям, ну. Здесь, короче, вообще э, прораб ходил и нас мучил, потому, почему мы на сантиметр выше не подняли. Я говорю, ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы поднять на сантиметр выше? Ему, типа, вот эта плоскость... Не понравилось, говорит, можно было бы поднять на сантик. Было бы здесь выше. Я говорю, блин, братан. Я говорю, изменение угла на один градус, вот здесь вот тебе даст 0,2 сантиметра, сантиметра. То есть 2 миллиметра поднимется. Я говорю, что, легче будет жить? Наверное, нет. вот И говорит, я буду звать технадзор. Я говорю, давай зови, сейчас мы тут по твоей кровле пробежимся. Кому еще потом приплачивать придется. Ну, в общем, тихо, мирно. Договорились, что работаем и друг друга не трогаем. Мы стараемся из тех условий, которые есть на объекте, выжить максимум, да, то есть максимум результата. Если надо опуститься ниже на сантиметр, я это сделаю, потому что буду уверен, что все наши каркасы перекроют чьи-то косяки. А вот задирать под самый неболосий можно было здесь реально поднять на сантиметр выше. И пришлось бы вот здесь вот, видишь, уже под самый верх крепились, пришлось бы там крепить... Как-то делать укосины, распоры, там какие-то пришлось бы доски подпиливать. Ну, это лишний геморрой, никому не нужно. Ну, вот э, два окна мы делали, натягивали 7 часов, два мастера. То есть я сначала то окно добил, потом... Переключил сюда вот еще две плоскости здесь помогал Саше натягивать и где-то около семи часов мы в три часа ночи уехали позавчера отсюда Ну потому что когда вот знаешь там азарт вот этот вот хочется сделать уже посмотреть на результат понять свои ошибки и как-то успокоиться нельзя прерывать такой процесс У меня жена кстати это понимает и не дергает меня лишний раз если я говорю занят, то все, значит, я что-нибудь там интересное делаю. Сколько ты вообще в отрасли в этой? потолках лет 8. как с армией пришел, я там в электромонтаже немножко поработал, в альпинизме, и потом переключился уже полностью на потолке, то есть это ну, около восьми лет, наверное. Вот. Хотя стаж. Абсолютно не показатель. Человек может 8 лет заниматься беляшами, там делать потолки за 300 рублей и ничего больше не умея. А кто-то может 8 лет долбить, бомбить и что-то новое придумывать, и идти вперед. И, кстати, не нужно до этого 8 лет. Я, можно сказать, еще застоялся. Вот, можно было реально все это освоить за 2-3 года и нормально себя чувствовать. Да, беляж э, на сленге потолочник – это простой белый квадратик, который э, на вставке, то есть на обычном примыкании, без, без заморочек. И красная цена такой работе – это вот, ну, 500 рублей по Москве. А так, в основном, конечно же, мы на таких потолках уже давно не специализируемся. То есть, беляши – это там, где э, люди не хотят качества, а хотят просто тупо подешевле. Ну, то есть, белый потолок и все – беляж. У нас очень много фильтров по отбору клиентов. То есть мы блокируемся от ненужного трафика платными замерами, платными выездами, удаленными расчетами на платной основе и прочим, прочим, прочим. То есть мы какие-то строим графики, делаем барьер временной, потому что загрузка большая, мы не можем нормально там больше трех бригад содержать, потому что нужен контроль, нужно качество обеспечение. А когда ты начинаешь расти выше, у тебя это все начинает идти на спад, а самое главное, что качество проседает. И вот ну, не хочется, мне нам нравится, что мы маленькая компания, авторский бизнес, скажем так, вот, то есть с таким индивидуальным подходом к каждому клиенту, и вот это вот круто. Всем рекомендую вообще по такому принципу жить, развиваться, расти, там не знаю кто как. Потечет, если где-то что-то, ну, всегда можно протереть без проблем. Тканевые, конечно, тоже есть потолки, которые не боятся воды и можно помыть, протереть они а там с пропитками, но все равно ПВХ как-то больше вселяет доверие, что ты его можешь протереть и оно будет такое же свеженькое, чистенькое. Плюс это дополнительная гидроизоляция, как-никак. То есть это все-таки реально пленка, которая обеспечивает ту самую гидроизоляцию, которую кровечки ни хрена не сделали. Но ну, насколько этот, знаешь, дешевле обошлось бы с картона сделать либо? Картон здесь был бы сто процентов дороже. Вот прям я думаю X3, наверное. А стоимость проекта здесь 602 тысячи рублей. Но 602 тысячи с оборудованием, ну с треками, треки, светильники, там вот это все. А чисто по потолочным работам это минус 250 тысяч, ну где-то 350 000, это стоимость работ по потолкам. То есть каркасы, работа по натяжке, обработка. Вот Одно окно 35 тысяч рублей обошлось клиенту, чтобы вот это все оформить. Выставить каркасы, затянуть потолки, потом все это обработать, все стыки. Вот это 35 тысяч комплекс. Если, например, сделать из разнородных материалов, например, есть специальные, ну, как это, откосы называются, да, которые на защелках вставляются. Там, ну, цена вопроса была бы одного изделия 1015. И плюс еще, ну, какой-то мастер бы, скорее всего, приехал взял за работу, там, я не знаю, ну, 1008, наверное. То есть небольшая разница на самом деле в пересчете, да, но при этом мы получаем, во-первых, однородную фактуру переход вот этот весь из одного материала. И второе, это какое-никакое обслуживание. То есть можно подснять, можно что-то сделать, можно заменить какой-то сегмент. Это есть. Каждый решает, что ему нравится больше. Короче, смотрите, вот эта тема, Валера Козлачков как-то рассказывал, показывал. Вот, и очень неудобно и быстро, недорого можно защитить ступени стремянок. От защиты, ну, чтобы защитить напольное покрытие там царапины крошка строительная и прочее то есть один мячик на 2 на две опоры вот два мячика купили по 100 рублей теннисные закрутили на клопа и все он там пару лет у вас прослужит потом можно освежить крутая тема пользуйтесь оценкам соотношение цветные потолки ну где-то процентов 20 наверное всех заказов это какой-то цвет, вообще игра с цветами. В основном, конечно, у людей запрос на белые потолки. Тканевые, там нетканевые, ПВХ, то есть всевозможные, но в основном белые. Очень круто сейчас тренд заходит на антрацитовые цвета, то есть антрацитовые потолки. Цвет такой это больше чёрный. к черному, такой графитовый, короче. Окей. Да, то есть вот это в тренде. Как у дизайнеров тоже цвета есть там, как это, таракот. Был в моде, таракот иногда заказывают. Но это все такое, цикличное. Но цвет, цветнина вообще я не любитель. То есть для меня истинный кайф – это классика. То есть вот что-то похожее, да, минимализм какой-то. Вот это мне нравится. И тканевым потолкам отдаю больше предпочтение. Все-таки они вот реально с гипсокартоном могут по визуальной характеристики, составляющие, да, потягаться. Ну и по свойствам тоже немножко могут. По фоткам, Со... наверное, так не отличишь какой то да? Отличишь. Вот, например, смотри, отсюда, если, если мы... так смотреть, то да, а если вот по фоткам каким-то там... Телефона, сложно, там... да, сложно. Ткань, она имеет такой прям глубокий мат. Чем характерно, что никаких блесков нету, то есть вот этих вот ореолов от дневного источника света, там, от... Уличные, ну, вот окно, когда большое, да, идет, или там обычные окна, и там солнечный свет яркий, ПВХ прям сразу выдает и дешевит, то есть, ну, реально картинку дешевит. А ткань, она наоборот, она как-то сияет вся и равномерно очень, нету такого как бы какой-то неестественности, то есть, ну, вот в этом кайф. Толок, если будет всасываться, я говорю, ну, явно вы по весне это ощутите. Он говорит, а что же делать? Я говорю, ну, будем созваниваться, приезжать смотреть, что с этим можно сделать. Как правило, ну, дополнительно вентиляция будет ставиться, у них же тут отошьется мебель и часть, и мы можем где-то вентиляцию устроить так, чтобы это было ну, незаметно либо как-то лаконично. Вот. А так дом свистеть будет, потому что ну, вот это вот все, что это, блин, ну, по факту нарушения и потолки, грубо говоря, спрашивать, типа, а на что гарантия будет распространяться. Вот если потолок у меня надуется, это что? Я говорю, это нарушение технологии кровли. Да? Я говорю, да. Но я же не могу устроить приемку тут и э, с пальцем у виска крутить и говорить, что типа у вас тут все неправильно. Я просто свою работу не, не получу и не сделаю. Ну, по факту. Ну, скажет, какой-то пацан, дурачок, пришел тут, наговорил какой-то херни. А другой пацан пришел, говорит, да все нормально будет. Фу. Натянули, уехали, и все, и пропали. Ну, как бы... И это очень часто. Очень часто. <laughs> То есть, прям вот... Практически каждый третий случай такой, когда приезжает какой-то толковый мастер, тебе говорит, ну реально там нормальные вещи о ходе стройки, да, и что нужно подготовить. Вот. Его воспринимают как какого-то дебила, который ну там из себя мнит что-то там типа, аля я тут знаю все умею. ну Как бы, я таких людей просто не понимаю, ну вроде делишься своим опытом, своей информацией. Полезные вещи какие-то говоришь, а тебя воспринимают как какого-то клоуна. Зато другой приходит, более продажный, да, то есть, ну, реально, там, по технике продаж, может, там, накидать и сказать, да, все нормально будет, и все, и он заработал денег и уехал. А чувак, который реально опытный, может просто оказаться без работы. Ну, такого не бывает, конечно, но просто очень много таких холостых выездов, когда приезжаешь не в свою тарелку. То есть клиент тебя ну, реально слышит, но не понимает. Ну, может быть, это проблема еще и мастера, когда э, более, скажем так, я, ну, например, технически подкован, да, э, разговариваю с клиентом, который в технике вообще полный ноль, но нужен свой определенный подход, нужно уметь подстраиваться. Вот психотип человека определять это очень важно при разговоре. Особенно если ты э, мастер и еще э, занимаешься продвижением, продажами. То есть для своих ребят там находишь объекты, договариваешься, сращиваешь, ну, то есть как менеджер проект Это очень важно. Кстати, вот советские напильнички самые четкие. Я так периодически, когда, ну, там, на, на, да, на метеорский рынок приезжаю, смотрю, если продают, я беру там питок другой всяких разных там позернистых и пользуемся ими. Они нормально работают. А что вот даже вот эти вот какие-нибудь там. Фильдеперсы, там бригадировки какие-то берешь он прям два месяца его можно это, жене отдать только на ноготочки подпиливать подтачивать а вот эти советская стали она прям нормальная Что в общем, да, мы ехали на объект, но поскольку мы, ребята, творческие, куда мы попали? Мы попали на выставку Мосбил. Мне на таких выставках нравятся идеи вдохновения. Вот я вижу, как собраны павильоны, как выглядят все стенды, как все расставлено. То есть вот, вот эта вся эргономика мне очень нравится. Я имею в виду, я черпаю отсюда вдохновение для своих подобных выставок. Мы да? сполерить будем или нет? Спалерить? Ну, можно чуть-чуть поспорить. Я чуть-чуть скажу. Будет самое крутое событие российского масштаба. Следите за нашими соцсетями. Ссылочка на Ванька. Ну а меня вы знаете. Знаешь, что больше бесит всего, это когда, короче, даже не подходит. Когда тебя видят, так начинаешь, знаешь, телефон его вот так чучек снимать, короче. ты же эту тему палишь. Вот. И красный так раз, такой рост, и он такой, хочешь подойти, не подходит. Вот лучше подойдите, спросите, я уже об этом говорил. вот а так, в целом, ну, чувствуешь, то есть, если ты, вот смотри, если ты относишься к людям, как к циферкам каким-то, под 500, а мне это вот как бы не очень, не заходит. Вот, не, заходит да. вот. не знаю, мне тоже всегда важно, бывает, что перегружаешься сильно, да, и не, не, не каждому удается уделить там время пообщаться, там, как-то проникнуться его какой-то проблемой. О, у тебя бывает такое? Бывает, бывает, но еще раз говорю, что есть вот эта стадия, когда тебя уже переполняет, то есть когда уже все, ты, тебе ну некогда нельзя, а так, в принципе, я люблю, сегодня настолько было, ты вот не был, ты вот, стой, типы прям подходи, ты видел. Встречают по одежке или я... нет? Да, встречают, встречают по одежке, встречают по одежке провожают по уму, это прям классика, но, ну, тут главное не переборщить. То есть, а на мой взгляд, короче, должно быть такой баланс какой-то, когда... хотя у меня уже планка уехала, мне кажется, Раз короче. Ну вот, ну вот я... для строителя нормально выглядеть немножко неопрятно, там, ботинки грязные или волосы не мытые? Ну... На какой стадии смотрят? Ну, возможно, ну, Возьми меня, да, я четыре дня не мылся в вот. У ну. меня тоже такое бывает. Я специально сегодня, я вчера вечером специально искупался, потому что знал, что утром уезжаю. Чисто из-за этого. Просто у меня так жена вырыду, вот, ну, с... вот это вот, естественный мой запах, она прям кайфует. Да? И я так... сегодня, короче, все будет хорошо. Я понял, да. Это такой секрет от Вани Журавлева. Как заиметь трех детей. На самом деле работает. Работает, конечно. Ты же знаешь, вот я от своей жены, знаешь, как еще кайфую запахи. Вот реально запахи. Вот именно вот волосы, если понюхать, детей жены, они как-то по-особому пахнут. Вот эти серьезно. Я говорю? знаю, это мне может не рассказывать. Я вот, знаю. Вот. И если от человека пахнет так себе, знаешь, ну, вряд ли мы сойдемся как-то даже ну, пообщаться. Ну да, нет, короче, смотри, должны быть нормы приличия. То есть ты можешь быть чуть-чуть, но ты не можешь быть сильно. То есть если ты, ну знаешь, всему свое, то есть если ты заходишь куда-то в кафе, допустим, в Европе или Германии, то же самое, там строители заходят спокойно в любой кафе и ресторан и едят. Но при этом у них они не белые, как чукчи. Они, ну просто в да, нет, такого, бу, ударил, все, у тебя здесь все понеслось. Я, допустим, давно перестал стесняться роботов, давно, я хожу везде в робе, везде, как бы, вот, но у меня роботопчик, как бы, ну. Для меня униформа, это не, ну, как, знаешь, вот, я с детства кадет, суворовец, да, потом армия, у меня, как бы, по военной линии немножко хотелось э, пойти. Но не срослось по жизни, да, вот в 17 лет переклинил, и я пошел в другой русло, где я сейчас нахожусь. Вот. Но а, с детства воспитание такое, что а, твой облик, твой, твой вид – это некий камуфляж, не, некий э, костюм. – Смотри. Да. – Да. Знаешь, как я говорю? Вот ты, короче, есть такой совет, это, кстати, всех касается. Когда вы отдыхаете, я говорю, что вот когда я одел робу, я работаю. Когда, а, ты да, ее форма снял, обязывает. Да, когда ты ее снял, все, ты на отдыхе. То есть оставляй вот это, как такой триггер, чтобы отдохнуть. Потому что часто мы думаем в любое время суток о работе, то есть всегда. Но я стараюсь себе сделать так, если я одел рабочку. Значит, я работаю. Как только я снял рабочку, я стараюсь не думать о работе, хотя это не всегда получается, но иногда получается. То есть даже иногда когда ты что-нибудь на себя оденешь такое, допустим, выходного дня, пиджачок, например, ты по-другому себя ощущаешь, одежда реально ну, важна. Ну вот даже элементарная результативность. Если я, например, прихожу к себе в мастерскую и вот такое более-менее повседневной одежде, да я начинаю что-то делать у меня получается так себе аж бесит я знаю потому что вот там куда положить куртку то я знаю это будет и в джинсах короче казалось бы ну чё в джинсах Вы только тогда рабочие штаны ты эффективнее сто процентов это да это есть поэтому я и говорю на нашем событии мы будем топчики да, в униформе обязательно, все 24 часа. А в прошлом году Мосбилда, по-моему, не было же, да? В прошлом году не было, позапрошлом был. По да, году, вот да. позапрошлом я пришел, ну так тоже набегами, там-там-там посмотрел. Я обычно хожу смотреть в первую очередь своих друзей товарищей, да, там, поставщиков, с кем я работаю. Что-то из новинок, они, как правило, что-то презентуют интересно. Сейчас очень часто стал вникать в среду дизайна архитектура, освещение, и мне вот там немножко ближе стало, потому что в технологиях я уже более-менее плаваю, да, то есть как бы разбираюсь хорошо. Я очень много тоже на таких выставках участвовал, как инсталлятор, и у нас были такие проекты, где а, там длина 100 метров павильона, высота метров 7, и все это там полотнами затягивалось, обтягивалось. Ну, где-то от недели, недели полторы-две собирается вот вся подготовительная работа по стендам. А разбирается все за один день. Ну, вот я лично убежден, что выставочные павильоны и натяжные потолки — это спасение, потому что легковозводимые конструкции, быстрые, Нормальная получается плоскость, можно миксовать цвета, фактуры, глянцы, мат и прочее, да? то есть полет для фантазии разнообразен. Все это в гораздо сжатые сроки при, скажем так, сухом возведении, то есть без всяких шпаклевок и прочего. Конечно же, нормально полностью натяжным потолком вы не сделаете, это нужны... <coughs> нужно миксовать покрытие и прочее, но очень львиную долю на себя натяжной потолок вот именно в павильонах забирает. И это сейчас вообще это актуально. Вот этот шпатель достался мне от мастера, ну от предыдущего, я еще на конторе работал. Вот, ему уже 8 лет, даже больше. Это оригинальный шпатель Клипсо в компании, которая именно тканевыми полотнами занимается. И я прям с ним, как он как продолжение моей руки. Вот. У каждого мастера должен быть такой инструмент. Вот. А так есть всякие, знаешь, такие консервные банки, которые там типа одноразовые. Его там согнуть, ушатать не жалко, и также выкинуть. Ну, просто бывает там какой-нибудь капризный уголок, куда вот этот не залезет. А вот эту подточил, подогнул, подмял и сделал свою работу. Вот. Его не жалко, а этот прям ценен. И ручка уже, видишь, какая подпиленная вся. Вот прям придает шарму вот эта вот вся махеровая история. Клево. Задачу с широкой лопаткой для объема. С маленькой лопаткой для более аккуратной работы. Есть с трапецией, чтобы к внешним углам подлазить было удобней. Есть с прямым заходом, чтобы можно было там боковины формовать гарпун. Ну, в общем, здесь точно там подточено. Это все уже как бы каждый мастер для себя решает сам, что ему важно. Вот. Опять же, если у него есть в этом понимание, но понимание с опытом приходит. Ну, инструмент продается вообще вот именно под вот такие? Или есть ребята, которые изготавливают э, шпатели, вот, например, э, вот этот я покупал у Ивана Ханова, вот, э, в Тиморюке есть парнишка, рукоделит крутые шпателя, вот их там уже под себя ты дорабатываешь, догибаешь, где тебе надо, но заготовки у него клевые, то есть можно брать. Бывает прям вот реально идешь в леромерлен, покупаешь мастерок и из мастерка нагреваешь в тиски, зажал, загнул, посмотрел, попробовал не то, хлоп еще раз, потом подшлифовал углы, углы подскруглил если надо и у тебя готовый инструмент, оружие. <толочные> потолочные вот это кстати последняя разработка в рынке потолков то есть система фиксации полотна это магнитная трековая система она низковольтная работает от 48 вольт в чем ее предназначение это акцентное освещение интерьерное освещение и в частности еще может быть как основной источник света. вставляться может вот на на весь на всю длину вот этого профиля, вот черненький, видите, а, туда можно в любое место воткнуть светильник, и он будет работать. Вот это трековая система. Простыми словами, да? вот Мне дизайнеры очень часто говорят, вы каких-то самолетах и космолетах разговариваете, и мы вас нихера не понимаем. вот Короче, вот эти черные палочки, а, в них вставляются светильнички, они работают, и все четко. Я как мастер всегда нуждался в каких-то решениях, ну, чтобы закрывать определенные задачи в потолках. А на рынке ничего такого достойного не было. Вот. И познакомился с Серегой, с компанией И мы, как, знаешь, так, мозговой штурм провели и поняли, что можем быть друг другу полезны. Начали заниматься одной такой идеей фикс, сделать новый вид фиксации полотен. Ну, собственно, сейчас она называется демпферная система под торговой маркой «Слот». Где-то около года мы это все тестили, смотрели, что-то пробовали, меняли. И в конечном итоге пришли к какому-то такому знаменателю в виде продукта, который ну, ну, реально я кайфанул. да, вот И до сих пор кайфую от того, что у нас получается. Я с такой с технической стороны подошел, как именно практикующий мастер. Я знаю, где что болит, вот, а Серега знает, как это все грамотно оформить, грамотно произвести, чтобы соблюсти все стандарты и качество и отдать в рынок. Вот. Поэтому вот как-то так мы и двигаемся потихонечку. Такая синергия получает между компетенциями. Это круто, я считаю. То есть, ну, оно так и должно работать. А, сейчас развешиваем полотно, прогреваем его, чтобы оно немножко этот, в комнатной температуре было. И начинаем уже натяжку сейчас вверх потом низа, и потом уже равномерно пойдет распределение материала заправлять. Пушка 15 киловатт, мастер. Она ну, немножко слабовата для таких задач. У нее как бы сопло оно более точно прогрев делает. Справимся. Снизу получается длина 12 метров, а сверху 7,5 половиной. Вот, диагонали у нас 4 -метровые. то есть это довольно большая площадь и еще в чем сложность что она не сверху а сбоку находится и боковые части довольно тяжело прогреваются то есть тепло уходит наверх а снизу очень быстро остывает как бы ну такая сложненький момент самое большое тканевое полотно у меня было 110 метров и 5 метров в ширину, то есть стена, выставка, автосалон был, Тингер, когда была в этом, в Крокусе, короче, была выставка, вот мы там делали фасад стены из ткани, длина была что-то около 115 метров и ширина 5, и плюс еще снизу мы там метр два еще наращивали. Ну, вот такое здоровое полотно было, наверное, самое большое в моей практике. А так очень много бассейнов. Восемь, сто, сто, пятьдесят квадратов. И повыхает ткань, там, 50 на 50. А, от бюджета. На нас прям давай. А, аж тепло вот так вот и сюда выходит. <свист> тоже такая такое себе? Срали-мазали электрики. Тут, походу, что-то перебили за ленточку Здесь вообще с выходит. -по вот так вот строит. <свист> <свист> Суп. Вот это мощь. Сочный мощный. Дерзкий, как поле резкий. Выставка, <свист> где большие полотна прогревали, а там газ запрещен. Короче, мы баллоны прятали в картонные коробки и стояли вот так вот их натрясывали, а другие пацаны грели вот так пушками. Типа танцуем, а сами потолок втихую там натягивали. Вообще, по-правильному вот эти вот наклонки греть лучше туда, ну, для равномерного нагрева, потому что тепло поднимется и вот сюда вот уйдет. И прогреет. Иногда вот прям вот так вот бесполезно греть. Оно отсюда должно взяться и натянуться просто, да, будет равномерно, аккуратно. А нет, в потолках есть определенный алгоритм в работе, в нагреве, в крепеже, просто нужно, для, у каждого они свои, но какие-то базовые вещи они есть, такие как типа прописные есть, что Закручиваются шуруповертом, они забиваются молотком, ну типа того. Сейчас мы будем вот эту вот колбасу просовывать через полотно, подключать обратно к этому колену переходному и затягивать вот это оставшуюся часть. Просто сразу мы не могли это сделать на полотне, потому что ну, степень натяжения большая, и она могла сместиться. А так мы растянули уже, спозиционировали, и уже по месту сейчас добавляем обвод. И сейчас уже так прям точечно это все аккуратненько поставим на место. Будет красиво. Правильно Саня заметил, никто этого, конечно, не оценит, что колечко изнутри наклеено, что вырезано все аккуратненько, но зато нам по кайфу. А что снаружи бывает? бывает. Фу, бывает. Постоянно. Проще было сказать, что бывает изнутри, а как бы в основном все смотрели. Полотно вешал, садилось, остыла. Угу. Потому что здесь большой участок освобожден, а у нас труба сейчас не залезет. Сейчас, кстати, может быть классный факап, когда вот здесь вот оно порвется <смех> Поэтому надо очень аккуратненько сейчас придерживать. Это он сделал потолочные наперски, клеющая сторона снаружи. И получается, ты вот так вот пальчиками можешь цепляться за полотно. Так ты не можешь его взять. Да, а так ты можешь да, его защипнуть и под... Человек... Да, как человек-паук. Человек-скотч. Человек-скотч. Человек... Погнали. <рех> Помогай. Ф Новая родная за хип-хоп. Новая родная. О, видишь, как Как Спайдермен цепляется. Такая вентиляция, конечно, прям в Дубае. Делали потолки, тоже была выставка авиации, и там наши миги, сушки, ну, как бы показывали, что могут. Вот, и мы делали шале такие, э, для шейхов, короче, оформляли потолки. И, в общем, там была британская компания, которая контролировала э, технику безопасности, что все были в униформе, Ну вот. а мы-то русские все, и кто вслазил, за жара там, честно, не совру. Просто как будто ты в печке находишься, вот этот шатер весь прогревается, это такая, типа, какой-то композитный материал, он прям жутко нагревается. И ни кондиционирования, ничего такого толком не было. Был какой-то там полувентилятор, который там этот горячий воздух гонял. Вот. и я уже просто раздухарился, мне уже херово, я пвх тяну, вот, и... Не достаю там до одного места, короче, внешний вид. Шорты такие коротенькие, пляжные, без, без майки, э, в сланцах. Одной ногой стою на деревянной стремянке, на строительной такой. А второй рукой, в, в, второй ногой там такие дубайские ржавые баллоны красные. Я вот на него так встаю и тяну. И в этот момент заходят вот эти вот британцы. И просто у них такое в голове просто... Что это, вы кто? Ну, типа на you serious, там, ну, типа, вообще были в ахере, типа, как так можно работать? Вот. Ну, штрафанули мне на 100 бачинских тогда, и как бы, ну, не меня, а как контору. Вот. Такой был прикольный момент из жизни. И я жил там на каком-то пятом этаже, номер такой более-менее приличный, все культурно. Вот, но везде, типа, нельзя пить. Не курить, не пить, и мы, короче, везде шифровали, чтобы пойти покурить сигареты, и как-то, ну, так зажимались вот и что-то четыре или пять дней отработали нас осталось там по чуть-чуть доделать и вечером приезжаем я смотрю что-то все там в фае в гостинице возле ресепшн куда-то ныряют в какую-то дверь думаю не пойму что там происходит захожу <звык> <"Да>, там бар <свык> стелла артуа пищи там с сигарами сидит там, бильярд играет я говорю: нифига себе вот это вот я попал то есть, ну, я как бы ну не любитель, но просто, когда тебя этого лишают, как вот ты в России мог, то спокойно выпить пиво там с, с друзьями. А там этого нет. И в них специально вот эти вот отведенные места, где это можно делать и типа расслабляться. Покурить спокойно, там, выпить пиво, там, бильярд поиграть и так далее. Вот, а так страна очень интересная, конечно, такая. Ну, я был удивлен. Самое главное правильно поставить нож. Я его кладу на полотно в плоскости. и У меня вот эти вот три миллиметра есть зазор. Я могу спокойно водить и не бояться, что порежу что-нибудь не то. Ну реально, вот пять лет назад скажи это какому-нибудь потолочнику, что там по вухашку можно будет вот так катать, он скажет, что дебил совсем. Все, типа иди отсюда, мальчик, еще не понимаешь ничего в потолках. И вот 21 год. Все пвхашечку устали катать на радостях. И вот такие вот всякие штуки боять. То есть горизонты открылись, другие, другие возможности появились. Стало проще где-то, где-то сложнее. Нет, было пвх, было вот как вот гарпун, да, то есть это производство, это приварили, это, ну, опять же, раскрой определенный нужен. А здесь ты сам по месту, как из холста, вырезаешь себе, что нужно. Хочешь окно вырезать? Вырезал. И докатываешь его. Единственное, вот здесь из-за того, что сложный конструктив вот этого вот мансардного окна, элементы стыка мы все-таки будем, наверное, акрилом прикрывать, чтобы вот этот вот зазорчик никого не тяготил. Плюс торцевые элементы и Т-образные перекрестки будут ну, наряднее смотреться, когда мы их немножко подмаляем скажем так и ну, все будет картинка радовать глаз я все-таки убежден что бизнес отделки стройки ремонта это бизнес с человеческим лицом должен быть то есть вот я да я руководитель компании я мастер там неважно но я не скрываюсь все меня видят все меня знают кто хочет с нами работать вот они взаимодействуют со мной по-другому это работает, но на полшишки. То есть я просто в этом как бы так, не то, что я там не могу выстроить работу, я могу, но не все сотрудники, менеджеры, там, замерщики, тех специалисты, они не все вкладывают то, что вкладываю я в это. То есть, ну, вот опять же к вопросу эмоций. Они через время это, может быть, осознают, а может быть и нет. Не все же заряжаются, кто-то просто тупо работает, чтобы денежка была, понимаешь. И, ну, что на них обижаться? Но ну, так, так устроим мир, что деньги у нас определенной степени свободы дают. А эмоции дают заряд на то, чтобы двигаться дальше. Деньги – это такое, это лишь топливо, которое своевременно нужно заносить и докидывать куда надо. Обрабатываем все примыкания акрилом, то есть убираем вот этот вот зазор и, самое главное, отрабатываем вот эти вот небольшие погрешности при заправке материала. Ну что, друзья, вы посмотрели, как делаются мансардные окна из натяжного потолка. Шучу. Сложная работа, местами опасная и подходить нужно с головой с чувством с толком с расстановкой в общем как обычно в сложных решениях по-другому никак так наша постоянная рубрика честно подсмотренная у других блогеров blitz можно отвечать коротко можно отвечать развернуто Главное, правда ну, поехали окей, погнали работа в суде или на объекте на объекте — На кого-то или на себя? — На себя. — Скажи, вот как ты видишь бизнес? Это как футбольная команда или как семья? — Семья. — Ну, то есть, если есть какая-то хромающая лошадь, она должна быть с тобой всю жизнь? — Да. — Зафиксировали, как говорит э, этот самый. Поехали. — Так, Подожди. Если хромая лошадь хочет сама быть э, частью семьи, то я согласен. Если она начинает паразитировать, то от такой хромой лошади лучше избавляться. По Понятие бизнеса ну посмотри короче есть футбольная команда как, как по какому принципу строится футбольная команда я понимаю. по принципу короче мы отбираем постоянно лучших и идем дальше а семья ну ты как бы ну есть у нас там ну родился дебило как бы да, ну вот как бы вот мы его принимаем, любим, как-то. Как, его как же любим. можно взрастить. Воспитать. Ну нет, вот он вот ныне. Ну, ну, почему нет? Ну, вот, ну нет, ну нельзя. Ну, ему же Потом можно же... найти. что ну, вот, есть люди, занятия, которые... какое-то вот а, Ну для можно, него. Да, вот да, для Можно на него. Он может быть. Вот ты найдешь перебирать. обязательно какое-нибудь такое занятие. Могу. Все отлично. Я же говорю, зафиксировали. Ты придешь? Да. Я приду, буду там болты перекладывать. Знаешь, там вот так. свина течет, что-то я болты перекладываю. Я зафиксировал. Что у меня есть, Тканевый или пленочный? Это Андрей писал, вот конкретно нет, нет, это, конкретно это, тканевый Ткань... или пленовый? Пленочный, пленовочный. Тканевый. Тканевый, все окей. Кодоловый или земской? То, что, есть хуже из всего. Хуже нет, блин. Тут два варианта. Или Кодоловый или земский, короче кто? Но лысый мне не нравится, поэтому Кодоловый. Все, красава. Девольт ли хилте? Дивольт. Картон или штукатурка? Картон. Ну, то есть сухое строительство, все окей. Утро или вечер? Вечер. Вечер. Красавчик. Айфон или Samsung? Трудности выбора. Ну, айфон. Он меня бесит, блядь. Бесит. А ты у тебя был Android до этого Samsung? Всю жизнь. А что купил это? Годуешься? Нет, год назад жена прям склонила и говорит: попробуй. Ну попробую. Но звонилкой звонилкой, без эмоций. Камера крутая и облачные сервисы крутые, а все остальное говно. Мне интерфейс экосистема. не нравится. Экосистема. Лето или зима? Да. Лето. Лето. Один или в команде? В команде. И последний, заключительный вопрос. Ты за эксклюзивный подход или за массовость, за, короче, за поток? То есть вот потоковая история или эксклюзив? Смотря в каком контексте. Если это сфера услуг, то я за эксклюзив. То, что ну, то есть, если мы говорим дать, про бизнес, подожди, я. стоп. Ну, вот мы говорим, допустим, вот зарабатывать. Ну, то есть я делать это... Я понимаю, я поэтому и спрашиваю твое личное. Вот, как. Мое личное эксклюзивное. Ну, а делаешь поток? Нет. Вы вообще не делаете. У нас э, очень... Ну у, ну, у вас мало, а... да, ты говорил. Поток в любом случае нужен, да, но он настолько урезан, что мы не переступаем. Не играли. кайф этот рынок даже лезть. Нам, грубо говоря, надо создать поток, чтобы окупить все наши блэк-джеки, да, то есть скажем так, офисы, аренды и ну прочее. Да. А вот эксклюзив – это наш основной вектор, где мы зарабатываем. Все окей. Это был один день с мастером. Иван Журавлев был с нами, ставьте лайки. Пишите комментарии. Никаких розыгрышей у нас сегодня не будет. Всем пока, до новых встреч. Хава! Готово!